очень много новостей нам этот праздник принес, как это произошло крещенское чудо. Рождественского не случилось, а крещенское да, произошло, произошло. Не да. произошло, не, утонуло, все не ну такого чуда и не могло случиться. Ну, это чудеса ну, мы вот. сами должны делать. Вот. И значит, э, интересная вещь, вот я посмотрел э, различные э, твиттеры людей, которые, в общем-то, ну, например, вот календарь есть такой твиттер. Они повесили голосовалку у себя. Интересная голосовалка. Вот пишут, что он, сам этот ревкалендарь, не топит за Грудинина. И значит, что, что значит? И вот спрашивают людей, это чисто коммунистический электорат. Предал идеал революции, первый вариант, нормальный левый, если не тупит не топит за Грудинина, живет своим умом и продал с Кремлю. Вот для меня был очевиден ответ, а там оказалось, что не все так просто в коммунистическом электорате. 13% предал идеала революции, то есть они думают, что у Грудинины идеалы революции, что ли, Он олигарх, да. 19% нормальный левый. Тот, кто не топит за него. Да? 50% живем, живем своим умом, да, и 18% продавцов с Кремлю. В общем, непонятно, не, не как, как тут люди голосовали. Вот. И медики послание сделали из Нижнего Тагила, Путину, советую всем посмотреть, то есть зарплату у медиков, в отношении которых майские указы которые обязывают в 2017 году привести да, зарплату да, да. к, к э, средней зарплате по России, а средняя напоминает 37 или 38 тысяч, вот они получают, э, им уменьшили, они стали получать 10-13, Представляешь, что То есть им уменьшили зарплату. Громят штабы а ски, Навального. Носят. Да, громят штабы Навального, да, дороже, носки покупают, эти суки. Ты вот. И в Самаре, сейчас, я так понимаю, разгромили до этого в Питере. То есть очень они боятся бойкота, очень боятся. Вчера судья Тушинского района Москвы Елена Орлова осудила к трем с половиной годам лишения свободы 23-летнего студента первого го мединститута Мурада Рагимова. Виноват Мурат в том, что съездил в Турцию на неделю, там отдыхал, присылал фотографии. Потом кто-то стуканул, что он якобы ИГИЛ, но нужно было палочки ставить к нему. Прилетели, вышибли дверь избивали его, отца его избивали, требовали признания. Когда все это продолжалось уже полдня, и заднюю включать было нельзя, а никаких доказательств нет, в том числе и признания, подкинули наркотики. Классическая ситуация, представляешь? То есть засунули в карман штанов, сказали, дайте вещи вашего сына мы дня его дня забираем, дня. да. И все, представляешь? Ну, мразоты конченые, конечно. Просто конченый мразоты. То есть не смогли сделать его ИГИЛ, Сделали его, значит, каким-то там наркоторговцем или там кем, я уж не знаю. Инвалид-коляшечника бросили на 40 градусном морозе около самолета в аэропорту Якутска. Ну, это классическая ситуация вообще в России с инвалидами очень-очень да, просто поступают. Я помню, в начале 2000-х годов мы, человек повредил ногу в Андоре. И мы вынуждены были в коляске транспортировать. И я вот понял тогда разницу. То есть мы приехали из Андоры в специальной машине. Там все. В аэропорт приехали. В аэропорту кругом лифты. Мы подошли. А самолет российский, 86 который не подъезжает к этой... Ну, То есть как... было все по-человечески до того момента, пока не да, да, российский самолет. Да, иначе. вот и нет. И в российский самолет по человечески погрузили, потому что у них есть автобус. В этот автобус ты заезжаешь, он прям ложится на пол, на, на, на грунт. Туда заезжает коляска, после этого он поднимается и едет. Потом, когда он подъезжает к самолету, он поднимается до любого уровня самолета этот автобус. И ты просто туда переезжаешь совершенно спокойно. Это, это вообще не проблема. Хоть вот такая высота, хоть вот такая. Там водитель сидит, кнопку нажимает и все. А вот когда мы приехали в Россию, вот это был караул. Потому что все это надо было делать вручную. То есть человека нужно было выносить по трапу. Потом в аэропорту Шереметьево переносить по лестницам. Потому что там не было ничего. Так что, ну и кроме всего прочего, есть понятие еще отзывчивости. такой вот. Ну, инвалид, инвалид там если там, на, на детей всем наплевать да на сирот всем наплевать в россии на народ всем наплевать то он, инвалид это просто часть народа также ну, на него и наплевать всем вот по, по результате пожаров вот, саратовым нефтепровод где сгорел минус 10 домов а они как они делают как у райкина помнишь как? ты что так ты, меня нужно было помнишь это когда там что то лесопилка сгорела он говорит, ты, ты говоришь, Меня нужно было предупредить говорит, Вначале о футболе поговорить помнишь, там? И так далее ну, вот, Когда там лесопилка сгорела Пиджачок габардин сгорел. ну, вот. а Здесь то же самое Вначале нам сообщили Что произошел разлив нефти Потом сказали Что эта нефть загорелась Потом сказали что этой нефти 2 кубических километра Потом сказали что горит деревня Но там немного домов До 6 Немного, блин. До шести. Сейчас, подожди, сейчас я... Опять звонят, извините. Вот тут интересный комментарий, пока я скажу. Алоизий Магарыч пишет. Пока школьники по всей стране режут и кромсают друг друга ножами и топорами, Зомбоящик круглые сутки облучает вату болтающимся ботоксным говном в проруби. Так, Я прошу прощения. Просто нужно было срочно ответить. Иногда такое бывает. Значит, а что картинка плохая? Я не знаю, почему плохая картинка. Мне кажется, хорошая. Я вот вижу может быть что-то с потоком. И значит... Э -э -э я говорю, там до шести считать не умеют. Помнишь, как в том анекдоте в грузинской школе? там: Воно сколько будет дважды два? Он говорит, пять, ну, да, шесть, где-то так. Вот так и здесь. Говорит, до шести домов сгорело. Оказалось, домов сгорело десять. Причем это не окончательные цифры, потому что вот нам из Саратова сообщают, что сгорело все село. Да, но я думаю, что это будет следующий этап рассказа, потому что они пока еще не могут туда там как-то добраться, ну это официально, а так вообще 10, говорят. Вот, и Транснефть назвала причину, значит, что, говорит, шовчик плохой там, да. плохенький шовчик, что-то я вот не верю, что-то фигня какая-то. То есть, костюмчик шили хорошо, а вот публики пришили то есть ты как считаешь, это что раз это раз хотели недостачу <с скрыть, да? Ну да Спалили, а сколько ее там сгорело Можно списать сколько хочешь А потом, почему вдруг она загорелась-то? Ну авария Ну да, ну вытекла нефть, ну шок плохой да. Конечно сама там она не загорит И нефть еще из какого-то качества Конечно, зимой в Саратове представляешь? Она сама не загорится Странная ситуация, да и э, убитым один начальник э, отдела крупной угольной компании в Москве. То есть началось, что ли, Передел. Да? Передел. Началось. И пьяный житель Башкирии сбил полицейских бутылкой шампанского и телефона. Да, угостил шампанское, Но полицейские угощают теперь житель. Не, ну прет, народ прет. А лаверби да, да вашего да. нашему. И. МЧС прокомментировал ситуацию с падением башенного крана. Ну, что комментировать. В Кирове упал башенный кран. И мы, кстати, говорили об этом, когда я предупредил, когда да, что эти леса, то есть эти люлька упала. Я говорю, все, ждите. Строительные леса, краны и другая техника, вся связанная с домами, начнет падать. Потому что у нас это происходит волнообразное. Я думаю, что это не конец. это не, не, Сейчас начнет валиться все, что связано со стройками. Ну, так как мир устроен, я не знаю почему. А вот у нас тут в чате есть тетка нашего Сергея Окунева. Сергей Охунев тоже пишет, как правильно. Путин это Блевотина Ельцина. Я тоже так считаю, что Путин Вы Высор это... скорее блевотина. не Булевотина. Вот. В Новосибирске устранили крупную аварию над теплотрассе. Как красиво звучит. Ну представь, Новосибирск, ну, адский холод, адский ад. Зимой. Там по всей Сибири сейчас аварии на теплотрассах по 30 тысяч человек остаются без тепла, там по 100 тысяч без электричества. Все, ну как хорошо, преподаваю. Устранили аварию. Не в Новосибирске случилась авария, люди остались без тепла. То, что сейчас устранить, то устранили. Положительный Конечно, да, это положительные. Положительные, Им же, да, им же скомандовали, то ничего то есть, отрицательного. Скажите, мертвый потел или смертью. Да да, да, да. А, ну это хорошо. Хорошо, да. да Покончится. Да, вот так и здесь, покойнич, перед смертью. Эвакуировали школу в Перми из-за звонка о заложенной бомбе. То есть продолжаются, что ли, эти звонки. И студенты начали флешмоб в поддержку автора пародии вот этой из Ульяновска на Satisfaction. И юноши в футболках МЧС танцевали. И кто только уже не танцевал в поддержку. И значит, вот и техникум этот Рязанский, мы вчера об этом говорили. То есть, представляете, вот как мы вчера говорили, там в Челябинске девочку чуть не прибили, эти студенты, тюремщики да, из тюремного этого вуза, свою сокурсницу за долг. Об этом никто не говорит. Но все зато рассказывают про, про вот эти ну, ты вот... видишь поддержку, все-таки просыпается народ, уже не поддается зомбооблучению. зомбо -облучение. Конечно, и вот э, молодой человек булану Д с топором из коктейля Молотова прибежал в школу и бросил в кабинет русского языка бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателей, а потом, говорят, нанес сам себе травму. Но я уж не понимаю, как он мог сам себе травму топором нанести. Но я уверен, что в общем-то так оно и было, как вот описывают, что действительно он в Улан так сказать, сам там пришел, напал и так далее. Одновременно ученик старших классов московской школы пытался пройти с финским ножом и с флаконом бензина в школу, понимаешь? И его задержали. В общем-то, что происходит? Вот колотят детей по, всех, по всем школам и учебным заведениям, везде танцы какие-то и так далее. То есть все идет в разнос, все расшатывается. Вот волна избиений, девочка идет, в вот Махачкале избили, потом вот, ну, мы говорили о том, что там в каких-то приютах тоже избивают, жуть что творится. И я вот для себя записал, чтобы было понятно, что это такое. Я написал «все эти клубы самоубийц, вирусные, грязные в кавычках танцы в общежитиях, нападения на учебное заведение, такая песковская внутренняя поножовщина». Ничто иное, как протестный импульс Такие ну, действия еще не Такие не действия направлен. Подожди, да я дочитаю, хорошо Такие действия вызваны тем, что современный Класс гегемон Уже ощутил себя силой И восстает против власти Бессильных Он пока не сплочен общей целью Не организован, но уже инстинктивно Нащупывает пути и пробует Свои силы через самых решительных Пассионарных и психически Неустойчивых Но это классика Понимаете, то есть, так как сейчас производительные силы очень сильно изменились, и частью этих производительных сил являются новые средства производства, но частью другой, его частью и не меньшей являются новые люди, которые управляют этими средствами производства. Вот эти новые люди есть, в общем-то, по классике класс гегемон. И никуда мы от этого не денемся. сейчас эти новые люди... Либо если ими, так сказать, их сопровождают люди, у которых есть масло в голове, которые понимают, что происходит. Не вот бы Путин со своими пидорами, а нормальные люди, которые понимают, что происходит. Они нормально их выведут по нормальной дороге. не будет никаких эксцессов, будет только разгон. И Россия при этом приподнимется очень сильно. Если же будет торможение вот этих ушлепков, ну, дальше будут гильотины, в общем-то, мы это уже проходили, Великую Французскую революцию, все будет то же самое. И потом скажут, была революция, было столько крови, и это вот потому, что там были какие-то злодеи, какие-то там, я не знаю, Робеспьеры, Ленина и Мальцева. Неправда, не поэтому, а потому что есть ушлепки Путины, которые становятся грудью, не пущу, куда ты нахер не пустишь, кого ты не пустишь, ушлепок. Совет Федерации предложили провести министерскую проверку работы психологов в школах. О, кто виноват-то? Ты же не знал, ни хрена. Психологи в школах виноваты. Они плохо работают, да, поэтому по всем школам идет шухер, поэтому клубы самоубийц, поэтому дети протестуют как угодно, танцуют, танцы, что хочешь делать, завтра еще что-то придумают, и будет это вирусно. Пока это не будет четко организовано, пока это не будет а, силой, имеющей общую цель, она будет в конце концов, это общая цель. Да? Все это вот будет, мы это будем видеть каждый день с вами. Она а будет рассказывать про школьных психологов. Мальцев долбоеб. Вот хороший человек написал. Вот этот вот наверное, грамотный человек. Да, научный мозг. Это, да? Зайти к нему на сайт, окажется, что только вчера создали. Научный мозг такой. Ой, удивительно. Вот. И что, что происходит? Ну, мы идем к так называемым выборам. Да, и вот хорошо профессор Преображенский, то есть человек с таким ником написал, процедура, проходящая в России, завершающаяся 18 марта выборами, а завершающаяся 18 марта выборами, не является. Но любой, кто примет в ней участие, признает тем самым ее выборами. Независимо от того, за кого будет отдан голос, и даже если будет испорчен бюллетень, участие – это признание. Все. То есть мы не признаем выборов, мы бойкотируем. Нет никаких выборов. Это не выборы. Так, очень правильно, молодец. вот Очень здорово люди мыслят и могут конкретизировать все. Песков – Объяснил попадание крещенского купания на видео. Объяснил не выборами, а тем, что значит, вот это было публично. Ну поэтому показали. И, значит, я хочу, вот э, сейчас тоже покажу вам это видео обязательно. Хотя мы видео не показываем, но здесь я не могу. Просто, даже пусть меня забанят, я все равно покажу. Э, хотя мы, в общем-то, все ссылки дали, так что не должны вроде. Ерманах рассказал о подготовке путина к крещенскому купанию я не знаю кто и как готовил путина до да, крещенскому купанию но подготовили его очень слабо вот он на крещение окунулся в прорубь в селигере жаль что не утонул собака и вот андрей малыгин пишет я думал на этот раз обойдется без голову торса ошибся да, вот э, ошибся, да. И я тоже думал, ну покажут голый торс и, и все такое. проще написал, что видел только фотографию, видео не видел. Вначале. Посмотрел, ну противно мне смотреть, видел только фотографию. Написал, что такую грязь и кровь простой водой не смоешь. И все. И тут мне утром звонит товарищ, говорит, ты видел, ты посмотрел? Ну я так говорю, ну нет, ты видел, что Путин купался? Я говорю, видел. Он говорит, ну ты видел, посмотри. А я говорю, а что там такое? Он говорит, ну посмотри, как Путин крестит. А я говорю, а как он крестит? Да слева направо он крестится. Я тут <сосы> обалдел. <сосы> да, <сосы> Вот. И вот показываю я, чтобы было понятно. Ну, как, как делают православные. Для тех, кто не знает православного культа, православный человек погружается в воду. Ну, обычно, <сосы> да, на, на, назад обычно там э, в воду ныряет. Да, и, и крестятся православные люди. Крестятся вот таким образом справа налево. Да, и нужно нырнуть три раза, ну там сказать определенные слова и выйти в общем-то, э, так сказать, на, наружу. А дальше уж кто как, кто как хочет. Можно вот купить, можно не пить, можно одеваться, можно голым бегать. В общем-то, и вот что сделал Путин. Посмотрите, это Православный, который постоянно принимает участие, в, как Песков сказал, в крещенских купаниях, который ходит в церковь и который, естественно, православный каждый день молиться должен. Ну раз в, день, да. раз в день то он должен перекреститься, этот Путин, если он православный, если он так тебя позиционирует. Вот смолился один раз, но это ладно, там что-то, но как можно, если есть человек верующий, каждый день осеняет себя крестным знаменем, это моторика, это память, которую нельзя забыть, то есть можно забыть в одном случае, если тебя сшарапнул инсульт, ты два месяца пролежал, вот такой вот, потом встал и забыл, да, это как, как говорят, ежик шел по лесу, забыл, как дышать и умер. Путин забыл, как дышать, что да, не сдох. Есть еще один вариант, что вот из всех двойников, тройников и удлинителей выбрали мусульманина. Как там говорит Удмурт, там есть один из этих двойников, и выбрали тот, кого э, торс получше выбрали. Ну и да, сиськи да. надо показывать. Ну да, сиськи надо показывать. И выбрали надо мусульманина. И не научили, как следует креститься. Или, может быть, какого-нибудь... Индуса, может быть. Я вообще не да. понял, что это было. Да. Может, это было. Ну, смотрите, просто... Путин забыл немецкий язык. Да, неверующий какой-то. Да, Путин забыл как как креститься. креститься. О чем речь? Не, я понимаю, что там они позиционируют себя верующим, никакие они неверующие, в том числе и Гундяев. Я вспоминаю э, э, это, как это Поклонская, которая говорит, ой, у нее православие головного мозга, и тут мне кормишь. звонит и говорит, он... У Невзорова, что ли, услышал. Говорит, ты посмотри, что она готовит на Новый год. Да а, нет, новый да, год да, да. а Новый это год, а Новый год, это ты. пост. Нового, это Рождественский пост да. у православных. Я зачитываю классическое оливье, где есть майонез, и где есть или колбаса, или там нет мясо. классическая сельдь под шубой, шампанское, мандарины, картошка и необыкновенная утка. Ну, необыкновенная утка из утки сделала, это уже не пост. Понимаешь, то есть, она себя позиционирует как православнутая. Нихера себе, вот это православнутая. То есть, все это выдумка. Это вот показывает, это вот как спаситель говорил в Нагорной проповеди, что требовал от людей, чтобы они, просили людей, чтобы они свою набожность не показывали. А эти специально демонстрируют набожность и резу... э, являются на самом деле демонами. Вот очень хорошо, кстати, по этому поводу в Коране сказано, сур Корова, Альба Кора, там сказано, что цитату в одном из трех переводов, так что у мусульман, прошу прощения, там говорит, говорите вы, что веруете. А сами приходите домой и смеетесь там с шайтанами своими. Вот это как раз блять про Путина, про Поклонскую, про всю эту мразь. Понимаешь? То есть они, они веруют только в шайтанов, они а сами шайтаны. Как видите, а, вот есть же комментарий, я читал, что оказывается там от Путина даже парни. Пар не было, Тогда. да, да. Это а, удивляет. Тот в комментарии был, я вот уже не могу его найти, сейчас потерял. Там написано было, а Путин без пары – это Ленин. То есть мертвец конечно. или демон шайтан. Да, да, это действительно рептилоид какой-то. Вот и значит, вот Песков я говорю сказал, что Путин много лет в крещенских купаниях участвует. Я не знаю, вот тут еще был вариант один мне пришел он в голову, а может ему нельзя правильно креститься? Такой вариант тоже. Его может разорвет, там, может быть, стул, да, да, может быть, или... нельзя это... ему правильно креститься. Может, а? он чер какой ну, да, потому что он не покрестился Не по-христиански, не вот, в смысле, не по-православному, не по-католически. Ну, ладно бы он слева направо покрестился по-католически. Но он даже так не покрестился. Он вообще хрен знает, как там. А вообще, знаешь, вот весь этот цирк с конями это напоминает сразу ну, ассоциации. Гришку Распутина, да? только там все хорошо закончилось, а тут что-то, видишь, не, не доработали. А тут тут вот у меня сразу ассоциация, пора, я вспомнил. А у меня, ты знаешь, вот я не пойму, единственное, те люди, которые выставляли это видео, они же все это видели, они же все это знают. Почему они цензуре не придали, почему они это выложили? То есть они специально оставляют хлебные крошки, да, показывают, ну посмотрите, с каким вы имеете дело, да. Представляешь. Причем, сейчас я сразу вспоминаю еще это. Помнишь? Ну, может быть, они и не убрали, потому что, ну, это же царь. Помнишь, как Николай Кавалергардов, Николай первый инспектировал и пришел с расстегнутой публицей. У него на обшлаге, что публица была расстегнута. И он прошел перед строем, назад возвращается, а у всего строя пуглицы расстегнуты, понимаешь? Ну, то есть, они же понимают, что это государь, значит, он да, доит алон, значит, так В двухбортных теперь да. не воюют. Значит, да, в двухбортных не воюют, да. В однобортном, да. Поэтому, конечно, вот это вот очень хорошо написал Лендер, написал Песков умеет сделать дешевый пиар еще дешевле. Yeah. Вот эту гениальную фразу. И Путин, кстати, тоже. Они вот один, один другой. То есть Путин, кто-то им придумывает дешевый пиар, Путин делает его еще дешевле, а песков дешевле еще кратно. То есть получается вообще полная хрень. И вот чем не обидно, весь мир это видит, а, а наш народ нет. Вот как наш народ-то это не видит? Вот эти вот православнутые, которые загудяют, ну посмотрите внимательно. Быть, мы говорим, что все видит, Просто стыдно им признаться даже Ты самих знаешь, себе. Ты знаешь, вот это. сейчас вот после этого к, к, к того, как перекрестился, я опять вспоминаю э, стра э, страшную месть. Помнишь, как колдун отводил глаза? Только определенные люди могли видеть. А здесь у меня такое ощущение, что они действительно отвели глаза и многие просто не видят по причине того, что ну как бы на них это действует. Не знаю. Загадка. Загадка для меня. Просто вообще Вот. А до этого он побывал в музее. Э, смотрел там. Четвертый раз побывал в музее. Вот зачем он там четвертый раз в этом музее. Говорит, дольше всего в этот раз был 40 минут. Музея обороны э, Ленинграда. Да за 40 минут, я был в музее обороны Ленинграда, что-то часов 6, наверное. Что-то там за 40 минут посмотрим Ну, сфотографировать, Ну, да. А это дольше всего. Да. А до этого. И вот ему понравился ампуломет. Вот я подумал, из этого ампуломета его там прям изжечь нафиг. Может, недаром сказать, что из их надо жечь. Ну, там ампуломет подошел бы, я думаю, очень неплохо. С светом на серебряном Песков рассказал о, о зле в интернете. Вот после трагедии в школе в улан рассказал, что вот интернет – это зло. Не только добро, но и зло. И вот его э, вроде как нельзя свободу там подавлять. Нельзя, не можете бы подавить свободу в интернете. Как бы ее подавить? Давно бы задушили. задушили. бы все давно бы. И заставили все, строить, креститься с хоругвиями, с строевым шагом заставили бы, как в 1935 году в Германии был принят закон о эм, официальной да, да, фюреру, и, да. Нет, да, да. вот, не 1935, а 1937, что ли, уж не помню, да. Тогда, когда этот их главный по Гитлер Югенту, как его погуглите, ушлепка-то этого звали, он сказал, что национал-социализм э, э, э, национал это воля фюрера. Все, больше ничего. Вот, вся идея ⁇ это воля фюрера. Вот так и эти ушлепки. Тоже воля фюрера. И у этого фюрера даже воли-то нет, ни хера. непонятно, этот ли это фюрер, фюрер. да, там у этих как... фюреров сколько. Это да, чья? Да, чья это воля? Кто это? Путин не планировал брать отпуск до президентских выборов. Ну, понятно, а что ему брать отпуск? Он же он демонстрирует, там, ну, то нырнет, то еще, это же не в отпуске, это, это у него работа есть, такая. Нырять, да, вне, да, да. Это у него на, работа такая, там, ходить по музеям и так далее. Их и артисты. А? То есть, вот это вот является, наверное, чистейшим нарушением представлять всех возможных мысленных правил. Путин обратился с посланием до выборов. А вот это является не просто там всех мыслимых правил, а четким нарушением Конституции Российской Федерации. То есть он собирается с посланием 6 февраля обратиться. Вопросов нет. Очень хорошо, что 6 февраля вопрос только один. Путин Конституцию читал. Статья 84 Конституции Российской Федерации. Пункт Е. То есть президент вот тут Президент Российской Федерации, пункт Е, обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями, ежегодными, о положении в стране в основных направлениях внутренней и внешней политики государства. И, конечно, Володин мне скажет, ну там да, же не сказано, что он должен делать это каждый год. Нет, блядь, он ежегодный должен раз в пятилетку делать. Ну, охерели совсем мне кажется, они демонстративно уже нарушают Конституцию, чтобы готовить показать, что он главнее Конституции, то есть практически не ну да. царь, как бы, если осталось только принять, что и выбор отменить. И все. Ежегодное, Ежегодное послание на семнадцатый год до да, семнадцатого года делается 6 февраля восемнадцатого. Он что постоянно вообще? подчеркивает, что не Конституция у нас главная в да? стране, а Путин он выше Конституции. Подавляющее большинство россиян доверяет Путину, показал опрос. Но общественный, общественный фонд, общественное мнение, Какое-то это даже не в ЦИОМ, это вообще хрен знает кто. Это специальный какой-то фонд, да, который рассказывает о любви к Путину. 78% доверяют Путину. Охереть не встать. Ну, это надо обследование, может быть, опрос сделать эти э, психиатрические ну, клиники, да. может быть, тогда 78 психически больных у нас в России. Я да нет не знаю, там как... такого количества близко даже. Хорошо, если ему доверяют процентов 9-8. Голосовать за нее готовы процентов 16, которые mm -hmm. тоже не доверяют ему. Нет, говорят, я но... понимаю, что там есть у него сообщники, подельники, да, да. и повязаны с ним кровавыми уголовными преступлениями. Они не могут не голосовать и не доверять ему, главарь банды своей. Они только выживут вместе с ним. Без yeah. него их самих покосают. А вот сегодня у нас много парадоксальных новостей. Вот число санаторных путевок для льготников в Москве увеличилось два раза. Но, значит, со 120 до 245. Там, правда, условия несколько изменились. Вы, вот кто разбирается, нам написали, что там чуть ли не вдвое сократилось время. Ну, тогда понятно, что ничего не увеличилось. Ну, надо посмотреть, насколько это справедливо. И я понимаю, что, видишь, нужно, нужно сейчас всех вот этих людей по возможности загнать в санатории, чтобы заставить там голосовать. То есть, забить битком больницы, забить битком санатории, чтобы отголосовали, потом всех нахер. Ну, что, КПЗ может голосовать, они могут КПЗ Ну, да, так, да. Вот. На дороге Москвы вышло 10 тысяч уборочных машин. Пока там будут пробки от такого количества уборочных машин. Совет Федерации увеличил в три раза расходы на транспорт для сенаторов. ведь не только на, на убочных технику, да, но ну, еще и сенаторам. Я напоминаю, их так их там 180 человек, да, или меньше даже. 160. Так, под ваша по под ваша теория. Вот, вот, вот, вот, вот, в текущем году на деятельность Совета Федерации будет потрачено 4 миллиарда 200 миллионов рублей. 4 миллиарда 200 миллионов. А в 2019 году уже 5 миллиардов будет потрачено. Представляете? Но самое смешное нет, самое смешное, что транспортные расходы в следующем году будет 1 миллиард. Транспортных расходов 1 миллиард. Представляете, на 160 человек. Это куда вообще? Для чего это? Какие транспортные расходы? Миллиард. Миллиард. как Миллион. Охуяк. Госдума отклонил законопроект о предельном размере премии руководителям. Даже здесь не стали. Даже здесь Сечин победил. Помнишь, я сказал, ну хотят перед выборами, чтобы показать, вот мы им там зарплатку как-то это... Урезали. Нет, нифига. Даже здесь победили вот эти сетчины. Говорят, не, мы сами себе зарплату назначаем. Но они не могут по-другому. Ведь как в банде. Нужно доказывать, у них борьба за власть, за выживание. Ему нужно доказывать свой авторитет. Иначе за зачушкует. Ну да. Поэтому он демонстративный. А вот видишь, садоводом тоже сделали послабление. Избавили а, на этот год от платы за добычу воды. Только с 20-го теперь они будут платить. То есть, если у тебя есть арыб какой-то дырка, у тебя на участке вытекает родник. Ты оттуда берешь воду, должен был платить денег за это Вове Путину, представляешь? То есть, вот этот родник он всегда был. Еще до того, как прапрапрадедушка Путина родился был, а ты должен Вове заплатить. Понимаешь? он осветил и разрешил течь воде. В воде, да, представляешь. Ну вот а они. Если интересно, затопит, то будут платить как за всю водорость, Затопит бедолаг лагбу там, садовода. Вот, то есть в колодец рыть нельзя, ничего нельзя. Ну, вот сейчас до 2020 года вроде ладно. Ну, вода уже стала товаром, ты же стал. следующий да. воздух начнут продавать уже. В Госдуме создали совет по закону с участием экспертов и учетов. Я очень сильно удивился. Знаешь почему? Потому что я думал, что он есть. Первое, что я помню от Вячеслава Викторовича в 1994 году услышал, когда мы собрались на первое заседание в Саратской областной, даже не заседание, а просто консультации были в Саратской областной думе, он сказал, что «Для разработки законов нам нужно пригласить не только юристов-теоретиков, но и юристов-проктологов». Мы так ржали с Карпом, я думал, я с ума сойду от смеха. Понимаешь? Он же не знал, что проктос – это жопа, и происходит от слов. Есть, ну, у него, наверное, все в порядке с этим делом был тогда, поэтому он не знал, что проктологи – это те, кто жопу лечит». Вот здесь, вот видишь, тоже собирают юристов-практологов. Ну, так, так и получилось. Он, в общем-то, предвидел. И все, все в дальнейшем, все экспертные советы, юристы-практологи, которые все делают через жопу и закрывают глаза на очевидные вещи. Ну, других там нет. Ну да. Вот Медведев постановил создать советы по направлениям развития науки. Ну что мы говорим Когда есть вопрос И его нужно решать Значит создается совет, комиссия, комитет Рабочая группа и так далее Вернее не надо решать вопрос А надо его заговорить Какой нахер совет по направлениям Развития науки направления? Какие Какие на... Какая этот... наука А что вообще Говорит, совет. Надо. Какие, да. <свят> Какие полномочия Этого совета Что может решить какой-то совет О чем вообще они говорят нет, ну им надо сказать, у нас есть совет по науке там, и искусству. да. Вот. Дмитрий Медведев пообещал увеличить финансирование ученых еще. Ну, надо создать совет, увеличить вам финансирование, а вы там строитесь голосовать, потому что ученые недовольны. Там полная жопа, вообще науки нет как таковой, фундаментальную науку вообще просто спустили в унитаз. Считаю, если где-то увеличивают финансирование, значит придет человек, который в науке вообще ничего не понимает, но умеет дербанить деньги. Да, конечно. То есть везде, куда выделяют деньги, они ставят всегда своего жопа. Менеджера, менеджера, менеджера да. они ставят, да. Вот, россияне накопили почти 30 триллионов рублей. Говорят, банкиры что верят, банкам накапливают 30 триллионов. И, глупо, и россияне. Это не... Один Путин напитый. Это немедленно надо было обналичить вообще в доллары. И просто вот одним этим можно уже убить Путина. Просто представляешь. Я говорю, Путин один написал столько, у него 400 миллионов да, миллиардов, миллиардов Да. Ну я думаю, что это, эта сумма некорректна здесь поставлена, что нет такой суммы. Ее нарисовали, да. Объяснить, что, чтобы объяснить, куда деньги деваются. Они у народа там на руках. У какого народа? Вы мне покажите этих богатей. И откуда они взяли? Все в Кремле. Да, Минфин объявил о создании опорного банка для работы с гособоронзаказом. И этот опорный банк, это дочернее будет предприятие в общем-то ВЭБа, да, и таким вот... Еще. Не, Ну торгали, да, ну, да? Не, просто если с гособоронзаказом работаешь, значит санкции. Mm -hmm. Вот я поэтому предлагаю американцам Усилить эти санкции и под санкции, чтобы попадали те банки, которые работают с банками, на которые наложены санкции, потому что эти сделаны как промежуточное звено, там будет дочернее предприятие. Не, ребят, надо всех. Такие вот дела. Но пишет, речь идет о триллионах спиженных Так оно и есть, конечно Вот эти деньги, которые они нарисовали Там 30 триллионов Это те, которые ворованы И они у какого-то неограниченного Количества людей, у неизвестного У неизвестного да. Да. Охереть не встать вот, Старчак, Йемен прекратил Платить России подолгу Ну а почему нет? Всем прощают, что Йемену не простил почему? Путин, да? Но если можно Путину половину заплатить Зачем платить? все, Все, да и МИД России обвинил посольство США в скрытом финансировании оппозиции. Мы оппозиция, я не знаю, какая, копейку, какая еще есть, умеете. да хоть копейку нам посольство США дало. Я могу сказать, что все люди, кого я знаю из оппозиции, я знаю, куда финансируются. Включая Навального, который вообще открыто абсолютно финансируется, это очень легко прочитать. Пусть назовут людей, которых финансирует США. Вот хоть одного человека пусть назовут. Никто ни копейки не получает оттуда. Это полная херня. И это вот как раз, я говорю сейчас, открыто. Надеюсь, что там в США слышат. Вы что вообще охерели что Ну Вы каким-то ушлепком куда-то в какие-то страны даете деньги. Здесь реальные люди, которые борются с режимом Путина. Которые хотят уставить в России демократический режим. И, и вы им нифига не помогаете. Это безумие какое Так что причем я говорю вот интересно, ребята там Путин помнишь говорит ну ка скажите фамилии явки там и так далее помнишь когда его спросили что там права людей права человека нарушаются, назовите фамилии явки там адреса и так далее вот здесь скажите хоть одного назовите кому посольство США денег давало одного не надо 10. собаки вот и их... США ответили на обвинение в скрытой передаче средств оппозиции. Ну что они могут сказать, что не соответствует действительности? Ну плохо, что не соответствует действительности. США это плохо. МИД назвал делом рук властей США посегательством на счетов посольства РВФ. То есть газетка в США опубликовала, и сайт опубликовал все движения по счетам. Мы вскрыли всех там барбосов, которые непонятно куда деньги отсылают. И частные деньги, и как эти деньги частные с нечастными смешиваются. Как они в этой стиральной машине. И говорят, это без властей США не могло случиться. <свеч> ну, и, а те вещи, которые газеты и средства массовой информации США против своих выкидывают. Да, это как могло без властей случиться. Могло иногда. Там все-таки есть четвертая власть, и это СМИ. Касперский потребовал приостановить запрет на свои программы в США. Говорит, вот там неправильно не разобрались, не те анализы и так далее. Ну, пусть посмеемся. Я думаю, что он чисто формально хочет поучаствовать, потому что ну, фактически, я думаю, что паровоз ушел. Что нужно было раньше договариваться. И э, сейчас продлил, э, да, вслед за палатой представителей, Конгресс продлил скандальный закон, э, действие скандального закона о слежке за иностранцами. Ну там никакой не скандальный закон. Путинцы делают это без всяких законов. Там, если иностранцы подозревают в том, что он террорист, его можно подслушивать, просматривать, наружку за ним пускать. В общем, оп оперативно-розысканные мероприятия вести. Путин ни у кого вообще не спрашивает, кто там террорист, кто не террорист, он сам определяет. У кого застрелили, тот террорист. Ну да. Все просто. Турецкое агентство Анадолли заявляет, что российские военнослужащие покидают Сирийский Африн. То есть мы помним Пую mm этот -hmm. по команде Путина Шойгу встретился с турецкими военными и слили нафиг Сирию. Представляешь, То есть, вот как Эрдоган держит Путина за яйца, что Путин вывел из Африна войска. Российские военные пишут, уйдут из сирийского города, уже ушли, уже ушли, никуда они не уйдут. Почему? Потому что уже Турция атаковала сирийских курдов, уже все, война. Уже Эрдоган туда войска ввел, представляете? Вот сейчас настоящий момент, то есть ну, турки, -то, турки, -то, турки, предали, да, турки, турки воюют, воюют с курдами. Турки воюют на защиту, а Медведев тогда слил Турки воюют с курдами, представляешь, это. Да, Путин слил. Кстати, это и бандиты, но сам принцип, как даже если не, среди криминального да. мира, это да, считается, это да. Он своих подельников сдает. Да, и в жопу свою спасению. Вот не бензя, а тут такой есть товарищ, мы все прикалывались, да, которого при ООН там сидит. Россия не признает расследование химических атак в Сирии в обход Совета Безопасности ООН. Но это вызвало бы смех, конечно, если бы это не было так страшно. Дело ведь о человеческих жизнях. Мы подчеркиваем и напоминаем, что в Совете Безопасности ООН несколько раз выносились резолюции, связанные с химическими атаками. Россия накладывала вето. То есть через Совет Безопасности ООН Россия не дает, не Россия, а Путин, не дает расследовать преступления с химическими атаками а иного пути не видит. Говорит, ну, а другого пути нет. А что, ну, тогда бы нас здесь пропустить. Нет, здесь пройти нельзя. Помнишь, это очень похоже на тот горский анекдот, который мне очень нравится, когда по военно-грузинской дороге, помнишь, идет мужик такой, там, начал 20 века, сидит в горе, на камне с ножом, такие, что-то нож чистит, там, яблоко какое-то чистит, нож вытирает, он мимо проходит, он тут что-то поет, проходит к тут. туда не ходи там раздевают он думает так ну ладно раз сворачивает направо и туда не ходи там раздевают ну раз налево туда тоже не ходи там тоже раздевают говорит ты что мне делать? а ничего не делал здесь раздевают вот так вот ребята вот один в один представляешь просто один в один такие вот вот пишет, Мальцев без донатов отвечает. Да, насчет донатов, вот э, здесь строка. На этот раз э, мы собираем сейчас на ту платформу, которую, э, это будет отдельный такой сбор средств, э, которую хотим запустить по круглосуточному каналу 24 и по э, веб-площадке. То есть сейчас нам пишут э, здоровенный там сайт какой-то, и я в этом деле слабо разбираюсь, но, в общем-то, собираем мы конкретно туда деньги, потому что мне говорят, вот куда уходят деньги. Вот эти конкретно пойдут на круглосуточный канал и на вот то, что идею я пока не буду вбрасывать. Да? Очень хорошая идея, которая нам всем поможет. Но для этого нужна площадка. Так, вот и Песков. Ответил на идею переноса из Минска переговоров в Донбасс. Назарбаев общался с Трампом. Тот говорит, да, надо из Минска переносить. Песков говорит, да, надо переносить. Ну, ради бога там куда. То есть, ну, даже Трамп и не сказал, куда переносить. А эти уже согласились, давайте переносить. Ну, Трамп-то заинтересовался, видишь. Они пытаются сейчас какие-то острые углы по максимуму, по, по максимуму э, срыть, потому что раньше они просто посылали нафиг, ну что, показать свою самость, а здесь вроде они договороспособны. Ну, они посылали нафиг, когда к ним никто не шел на переговоры Трампа, а если он согласился, так они сейчас все ползать будут по Лавка, верни кнопку YouTube, они же плохие. Ну, нет, то кнопка это как бы заслуга определенная, которую не хочется возвращать. Зачем Лавров России не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия? Потому что плохой вот договор, все там не так и, так. и видите, Великобритания не хочет присоединяться, а поэтому мы тоже не хотим присоединяться к договору о запрете ядерного оружия. Очень-очень смешно звучит. И понятно, что ядерное оружие это единственное, что может защитить Вову. Потому что если бы его не было, то Вову уже давно бы схорчили. Поэтому он сидит с этой кнопкой. А вообще сидит ли с этой кнопкой Мы рядом с ним? Вот он купается, а где мужик с чемоданом? Да, ни разу не видел. Да. Ни разу, Мы мужика с а чемоданом может, не видел. Учебный видишь. Путин, который только купаться выпускает, а кнопку Сечин держит. Поэтому ведет так тебе. На суд не ходит, зарплату повышает себе. Да да. И ВУЗ не дует. А вот такие дела. И Да, вот э -э, я написал очень хорошо. Мне понравилось такую сноску сделал, э -э, почему Россия не э -э, отказывается от ядерного оружия. Потому что это слишком дорого. Понимаешь, это парадоксальная ситуация. Потому что, чтобы отказаться от ядерного оружия, нужно защищаться. Чтобы защищаться, нужно э, иметь другое, а сопоставимое с ядерным оружием. Это современное оружие. Это должны быть роботы, беспилотники, различные дроны, компьютерные программы, технологии и так далее. Это очень дорого. Но должна быть экономика. Да, которая уничтожена. Поэтому для о, Путина это очень дорого. Он лучше все украдет. И будет сидеть верхом на атомной бомбе и кричать, не подходите, а то я ее сейчас взорву. А вот Папа Римский выступил за то, чтобы было ядерное разоружение. И заявил о том, что очень он боится, что случится ядерная война. Он очень волнуется. Вот видите, понтифик волнуется, Папа волнуется. А Путин вообще не волнуется, да, Путин похоже на пьяного дебошира, который кричит, значит, да, «Я, держите, держите меня семер, север, да. Да, Я сейчас всех перережу. Ну вот. И Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета. интересная, интересное произошло такое событие. Никогда еще никого не венчали. да? Ну, по крайней мере Папа Римский никого не венчал. Гундяев должен взять пример и где-нибудь там в Батискафе кого-то обвенчать. Путин встретится с президентом Аргентины 23 января. Я что могу сказать? Гитлером будем да, встретиться. Предыдущий президент Аргентины Кристина Киршнер после встречи с Путиным заболела онкологическим заболеванием, тяжелым. Дважды была прооперирована, потом возбудили уголовное дело. Сейчас, в общем-то, все, привет семье, похоже, уедет надолго, на очень долго. Ну, Путин встретился с, официально с Санкт-Петербургом вчера Нева вышла из берегов да? министр энергетики Сербии который очень сильно топил за Путина получил куском льда по башке который упал с этой с линии высоковольтки да? слава богу живой остался премьер Сербии попал в аварию после встречи с Путиным Калы все перемерли Помнишь, когда он в Австралию ездил? Когда там куда-то еще ездил, там все птицы переехали. Да. Дельма Русовская, которая единственная села за стол с ним, мы все, Дельма, импичмент процентов попал под импичмент нафиг. не из тюрем не вылазит. Мугабы выгнали. Дадона непонятно подвесили то есть есть президент Молдавии Дадон у которого нет никаких полномочий потому что их лишил его лишил их конституционный суд все друзья Путина ибо он бедоносец а, они... тоже да, Асад да. и что там все все остальные как бы все доведены так сказать до края Почему? потому что Путин бедоносец так что я не рекомендую никому я понимаю, что какие-то там аналитики слушают различных стран. да, Но передавайте своим руководителям. Путин, бедоносец, к нему близко подходить нельзя. Просто близко даже. Это очень опасно. Вот Пишет, что ситуация в Донбассе резко обострилась. Но еще бы она не обострилась. Путина выборы. Ему надо, чтобы там нормально все было. Чтобы там опять эти... Надо вокруг Путина объединиться, а то Укра бендеровцы нападут, и так далее. Вячеслав, как вы относитесь к Дмитрию Медведеву? Я к Дмитрию Медведеву отношусь, как он заслуживает, как к Дмитрию Медведеву. То есть с такой долей презрения жуткой, да, я, я его не, не так ненавижу, как Путина. Ну, ну презираю, наверное, даже больше. Путинской технике зовут. Меня. <laughs> Хорошо, да. Украина готовится к новой войне, заявили в МИД России. Но они должны это заявить. Сейчас должны везде кричать, надо объединяться вокруг Путина. А то все, идут уже. Вон они идут с ружьями, с джевелинами. Которые... уж чем еще вокруг Путина можно объединиться? <связать> И вот хорошая новость, но очень смешная, меня она порадовала. Ну, украинские геологи нашли крупные месторождения золота. Я так хохотал сегодня. Я, ты ты же помнишь, вот не, не дай соврать. Я сказал, я даже вот кроме названия могу ничего не читать, что нашли в Карпатах сто Потому что первые залежи золота в Карпатах, если мне не изменяет память. В пятом веке до нашей эры нашли. <сам> Жиротву нашли в магазине. Представляешь, ну конечно, то есть где, где искать? Конечно, ну, в Карпатах, и, но вот тут количество драгоценного металла, там 2,4, ну 2 тонны 400 килограммов месторождения, ну, не, не такое уж и большое, если так с точки зрения той добычи, которую вела Римская империя, когда захватила Дакию. Да? то это сопоставимо, да. При помощи рабов они вот такое количество как раз и могли добыть. Но сейчас технологии, и, в общем-то, я не думаю, что это такая вот прям. А на Украине это рассматривают как, как совершенно бешеную такую новость. Представляешь, золото нашли. Оно там всегда было. Все, все месторождения там были. Ну, вот поэтому. И источник. Сообщил о планировании утилизации двух крупнейших в мире погодок. Вот как золото, надо искать. Да. Вот как, вот украинцы, вот, вот нормально. Представьте, две акулы, вот Архангельск и Северсталь. Представляете, сколько в каждой лодке золота? Я не знаю, там в каждом разъеме сколько. Как э, товарищ э, э, э, Эдик, кто, кто рассказывал, кто на Байкануре служил, как Таскали эти разъемы ракетные Которые полностью из золота Ну вот эти вот а, а, а, Залученные Мы были сейчас это все утащили Поэтому и падают ракеты ну да. вот. На, вот, на, и Сейчас на, еще две лодки раздербали там, там нормально Все, Советский Союз Много чего понаделал Новый Схема... На маленькие да? да, новые схемы телефонного мошенничества, то есть вот сейчас аферисты звонят людям и высвечивается телефонный номер банка, и в общем-то выясняют у них логины, пароли, там от банковских карт, потом крадут деньги. Но это не новый, это старый, я об этом слушал более года назад. И вот действительно новость, новая новость: Сулейман Кериму разрешили на поездку в Россию. То есть получается, решили Керимова отпустить, что ли? То о чем мы говорили, что неизвестно, чем закончатся эти санкции. То есть они сами еще не знают, они да -да. Его торг, торгуются. И... То есть рассчитывать мы можем только на себя. Да, видишь, сейчас Керимова отпустят, всех тут посадили, швейцарцев посадили, каких-то этих бедолаг этих каких-то каких-то посадили, всех управляющие домами посадили, да. всех, а Керимова отпустили. А он не при делах. Ну, нет, у него нет. же налички-то сколько здесь? Ну, другой вариант. Может быть, он дал какие-то показания интересные. Не только. А нет, он в Россию не поехал? Если а, ну показания. да. Мальцев, тебя в Кащенко заждались. Это Я так понял, вот это ВВО-1884, это как раз из Кащенко мне пишет, судя по его возрасту, ты там передай в Кащенко своим, что я пока не собираюсь, там нормально. То есть тот возраст, когда попадают в Кащенко, я уже проскочил, нормально. А вот ты как раз, раз находишься вот в, том... в зоне риска, да. да, в зоне риска. Так что ты там как раз в Кащенко, всем, всем и скажи. Да. Румынский пенсионер признал Гитлера крестным отцом, представляешь, то есть Чувак это, жил в Румынии, у него было гражданство Румынии, он поменял гражданство на гражданство Германии, чтобы долезть до архивов. В этих архивах он нашел фотографии, как его там и записи, как Гитлер его держит на руках. И поскольку он там в коммуне, в этой первой родился, и, а Гитлер обещал, тот, кто, кто родится первым, он станет его крестным отцом. А мама а, провала, спрятала, там сжигала это свидетельство о рождении, где это было записано. И вот он прошел весь жизненный путь, чтобы в 70 с лишним лет доказать, что крестным отцом был, был Гитлер. И чё? Вот этого я не понимаю. Ну, Ксюша он, наоборот, сообща, а? пока отдается ну, от да. того, от Битлер, она... да. <свят> Путина, <свят> Гитлера, да, от Путина Гитлера, да. потом. Знаете, человек прожил жизнь и больше нечего вспомнить, кроме того, что какой-то Гитлер у него был крестным. Какая, какая скучно, как скучно люди живут, а? Вот в Вифлиеме открыли памятник Гагарину. Вот здесь люди весело живут. Вифлием, потаскать, христианский Вифлеем и памятник Гагарину. Вот, этот вот, Конечно, вот это вот подход. Конечно. Это вот правильный подход. Я хочу сказать, это прям восхищает. Макрон пообещал модернизировать ядерные силы Франции. Ну, это понятно, что сейчас все... А вот Джонсон предложил построить между Францией и Великобританией мост. И это очень хорошо. Не только Коннель подземный, вот этот, но ну мост, это очень здорово, и я думаю, что, я вообще удивлен, почему он еще не построен, тем более, что только китайцев ничем не занято, так что, я думаю, причем Джонсон предложил, ладно бы французы предложили, я бы понял, почему англичане оказываются, потому что по этому мосту пойдет толпа беженцев, и пешие, и лешие, и конные, но предложили англичане, то есть нужно немедленно соглашаться. А вот тут интересно, Валентин Ковалев пишет, Керимго отпустили всего на пару дней. Да, это все на государственной границе. Да, да, да, да на пару дней, это навсегда отпустили. А с другой стороны, вот смотри, у него же здесь столько имущества, может быть, француз действительно считает, что он, собственно, он и приехал сюда спасать имущество, может ну, быть, да. и, и правда, ну, они согласны, да. если он останется, они здесь... Ну да, почистим-то. Да, да, я вспом... вспоминаю, вот мне, сколько случаев было, когда кого-то отпускали, да, помнишь, это когда была битва приканных, Гнебал э, выбрал, то есть от каждой э, центурии или от каждой когорты по человека центурии по одному и сказал, вот идите в Рим и расскажите, но с каждого взял слово, что он вернется. И это, они все ушли, а один прошел там какое-то количество, развернулся и вернулся. Я, говорит, что-то забыл. Взял, ну и пошел вместе со всеми. Когда в Рим пришел, всем все рассказали, начинают назад собираться. А, и, а он говорит, да я не пойду я говорю, А как ты не пойдешь? Он говорит, ну я дал слово, что вернулся Я же сказал, что один, один раз, раз вернулся. Я уже вернулся Они говорят, слышь, брат, это ты можешь там проканать с Ганнибалом да. С нами это не проканать. Они взяли за шкиряк и притащили Так что я не знаю, как там договаривались с Керимовым Это про счет отпуска Я анекдот вспомнил Это Грузин теща держит С девятого этажа говорит в одну тёщу залезал, э, в тёщу утопил, а я тебя отпускаю. Вот такие дела. Так что Великобритания и Франция выступили против отмены антироссийских санкций. Я бы удивился, если бы они выступили за отмену. И сейчас вот еще много очень-очень парадоксальных новостей. Вот первая из парадоксальных новостей Димон решил управлять Каталонией онлайн. То есть он сидит в Брюсселе, да, и если он приедет, его арестуют, ему прямо так сказали, он говорит, ну и хрен с вами, я буду онлайн управлять, и уникальный совершенно опыт, уникальный. Есть, еще один шаг к информационному миру, да. о котором ты говоришь. К развитию информационного да. мира. Сейчас если у него опыт получится хорошо, то дальше вообще будет труба дела, да. Я имею в виду для Мадрида. Мадрид, ну что там вот люди сидят? Ну, сказали, слышь что, приезжай. Вот мы все, мы тебя не арестовываем, слово даем, приезжай. И есть возможность договороспособности какой-то у всей этой конструкции. Сейчас эта конструкция, которая родилась, она вообще не договороспособная. Человек сидит там, он через пять дней поймет, что ему не надо находиться... В Барселоне Чтобы управлять Что он может отделаться спокойно по компьютеру И он вообще ни на какие договоры не пойдет да. То есть он будет уже сидеть Железный, да. вы его да. не выкварите Все, и он уже будет сидеть железный А так можно было бы договориться Каим его отпустили для встречи С братом, с братом, с Ватом С Путиным, я думаю, что его отпустили Для встречи с Путиным Чтобы он встретился, перекалякал там, Перетер, сделал предложение От которых Путин не сможет отказаться Потому что я уверен, что средства, которые тратил Керимов, это средства Путина. Ну, откуда там 8 миллиардов у Киримова на и, и недвижимость? Ну, у него может всего 8 миллиардов там в Китае. А это чистых денег представляют чистейших. Но... Поэтому Путина назад пригонит, может быть. Да. Сказать. А вот и, и следующая парадоксальная новость. Информатор Виктор Сменинг, тот, который сейчас называется Челси, который сделал операцию, в тюрьме сделал за государственный счет операцию, теперь, в общем-то, стал Челси. Он зарегистрировал себя на выборы в Сенат США. Ищи, гляди, победи, будет там. Да, вот такие интересности происходят. То есть и, и ему мой судимость не мешает. Вот уникальная ситуация, его, его осудили чуть ли там, я не знаю, на 20 с лишним лет, выпустили гораздо раньше, помиловали судимости, он нифига не мешает, да. В Австралии дрон спас двух тонущих подростков. Представляешь, готовили дрон, который должен был там каких-то угонять, отпугивать, я уж не знаю, чуть ли не охотиться ли ловить. И тут подростков на серфинге унесло в открытое море, а другого варианта спасать не было, подняли дрон в этот дрон ему прицепили лодку, он прилетел, эту лодку сбросил, они в нее залезли, все я сейчас думаю, что дальше будет другой вариант. А что может, прилетел, зацепляешься, минутки, да, да, да, и улетаешь. Да. А если маленький дрон, он может по воде тянуть их хотя бы даже. Пишет, о а чем Мальцев на своем канале не ведет? Так это мой канал и есть. А канал от подготовки заблокирован в России. Его официально, они Ютуб официально забанил в России, представляете, потому что подготовка это экстремистское сообщество судом признанное, представляете, вот, и сейчас видите, как, какое идет развитие, совершенно невероятное будет, все эти дроны будут, такие вещи вытворять, про которые мы и даже понятия не имею. Я думаю, сейчас вот сделают, сейчас самое время делать нанодронов медицинских, которые просто запустил в человека, и они там все раз там диагностируют, что надо починят, он спать лег просто, без наркоза, без всего, в него запустили, они там все втихаря работают, все починили, сосуды там, я не знаю, печень, почки, что хочешь, мог починить. Почему этим особо никто не занимается, я так понимаю, что нефть, газ еще в башках у людей ну, очень сильно воровать надо да. и Пентагон признает право свободной навигации корабля-разведчика России у берегов США в общем все прекрасно значит, корабль-разведчик может ходить это и, и, и, и так это российские СМИ подают вот видите там нормально наш корабль-разведчик может ходить но они забыли рассказать другую историю. Помните, мы рассказывали про то, что э, российский газ отправили в Бостон. я даже сказал, Женя, встречай. Женя, не встречай. Развернули этот корабль, и теперь пойдет он в Испанию. Его на пинках. То есть, хотели привезти газ на халяву даром. Причем, я думаю, еще даже заплатили, чтобы привезти в США, в Бостон, все это отснять показать. Видите, мы в США газ продаем. В результате от хрена уши получили, потому что корабли развернули. Говорят, документов нет никаких. Идите в жопу со своим газом. Вот поедут сейчас в Испанию. Ну, а доказательства, что обычно же предоплата, потом договоры и Конечно. везут газ. Нет, а я тебе не сразу сказал. А на халяву, их да? их никто не звал. Да, договоры не платил. Да. Их, как даже на халяву не надо. Да, вот такие вот дела. Так что... Все видите, как прекрасно происходит. Вот И такие вот меня тролли тут ругают опять. Я вам говорю, вы как-то конкретно. Мне вот что-то конкретно, скажите. А вот Лидия Колякина пишет, Путин молодец. А ты просто старый без толковый а Ну да. А Путин молодец. А Путин Все молодой. А Путин молодой. Нет, молодой, ты Калякина, ладно, молодец, Нет, ладно, уже. ты Колякин. Я старый, мне 53 года. А Путин, блядь, молодой. Да, ему 60 сколько? 6? Ему 6 исполнился. Он молодой. Ты дура-то. Гребанный. Главное главное, какой молодец! Дома взрывал в России, в Беслане детей расстояния. Да, да. ну, да. Сейчас бомбит детей в Сирии. В Чечне войну развязал в Сирии, на Украине. Такой молодец. Самолет сбил. Молодец, а сколько да. людей просто уничтожил. Потом. Такой молодец! Прям. Вот как язык поворачивает. О, у, у нее язык отсохнет. Вот как ее зовут? Лидия Калякина. Вот Лидия Калякина, я тебе говорю, вот я тебе железно говорю, у тебя отсохнет язык. Пойдешь и будешь лечить свой язык, и будешь не, не знать будешь, что у тебя с артом, из-за чего у тебя во рту такая хрень происходит. Больше не совала его в задницу. Аноним, спасибо большое. Алексей Пл... Пантелеев, на благое дело, путевоиды сдохнут очень скоро, нужно помочь. Да, это, безусловно, Леона... Ой, Кора, да, Болтыховым. 200 рублей присылать Болтоховому. Ну, пошлем, безусловно, Евгений. С праздником и всех хороших выходных, всем хороших выходных, спасибо, Жень с праздником, выходные, всем хороших. Уикен, Уикенд. Светлану на победу, на победу, кирилл Зеленограда 200 рублей, Лене Блиновой на помощь всем хороших выходных, да. Ну на карточку вы сами могли Лене перечислить, там же номер карточки есть. Ну ладно, мы э, отдадим. Валера Вербилки, Слава, как смотришь, если выборы разных уровней заменить рейтинговое голосование набралось 60%, садись руководить. Упал рейтинг до 40% свободен. Еще количество законов уменьшится, а качество повысится. Если законы будут утверждаться не президентом, он не нужен, а народам. Конечно, законы должны утверждаться народом. Законы и не только утверждаться народом должны. За, за законы народ и должен голосовать. И здесь а, никого не рискует. Без прямого голоса. Одного менеджера там да, избирать на один срок и все. Главный менеджер это председатель Совета. Да, министр, он может и в не главный. То ну, один, выбирайте из министров главный. Нужны же только да. менеджеры, а руководить народ будет. Петр Масков Криптон Путин, ПСП, Путин, планомерное уничтожение территории и населения. Слушаю Шашурина, он достаточно лестно отзывался о вас в переписке. В крайних видео он рассказывает очень страшные вещи про бюджет СССР и приватизацию ресурсов. Это информационная бомба. Может, есть, есть надежда на установление связи между вами? А вы как-то с ним свяжитесь, дайте наш координат, я с удовольствием его могу даже совместно что-то провести, поговорить, поспорить, я не знаю, очень хорошо. Опять, Петр, спасибо. Продолжение предыдущего сообщения. Отослал вам предложение. Проект касательно строительства и конструкции получили, и, и вы его удалось ли с ним ознакомиться? Какое ваш мнение? С уважением. А когда отослали, вы как-то это продублируете? Вот сейчас прямо после эфира мы посмотрим. Лучше всегда пишите, я вам посылаю тот то, тот -то. ну чтобы как мы ну, внимательно посмотрели уже Евгений Валяевич Натюшков, спасибо Евгений Валяевич так, и так, так, так куда убежал-то все вот пишет Кабаева родила негритенка ну, с рогами может быть сейчас да Лариса с праздником Спасибо, Так, Николай, Вячеслав, мы будем на акции 28 января, мы будем на акции 28 января что-то предпринимать, мы посмотрим, во-первых, что будет на акции 28 января, нужно вывести как можно больше людей, понимаете, если критическая масса э, вещества есть, то уже оно само собой решается, мы же понимаем, мы живем в информационном мире и донести до каждого, что нужно делать, это одна секунда. Ровно одна секунда. Но этот каждый должен быть. Все. Вот. Здравствуйте, Вячеслав. А вы не слышали про криптовалюту при ПРЗМ? Заинтересует, пришлю монету для старта. Всем вам удачи. Читать в прямом эфире. Ой, Господи, это надо было первый написать. Написать, что читать в прямом эфире не обязательно. Да, на почту присылайте все с удовольствием. Посмотрим, что это такое. Не вслух опять вот пишет мне Пама. Хорошо. Вот Петр Москва. Здравствуйте. Вячеслав и Станислав поставил сегодня за упокой Антихриста Пу и его компании. Хоть родновер, но крещенный в детстве. Будем надеяться, что поможет. Попросите, пожалуйста, Станислава почаще выходить в эфир. У вас хороший тандем. Спасибо, Петр. Спасибо. спасибо. Так, и вот Андрей пишет по полвчерашней передаче, но это уже позавчерашний, возможно вы и правы, Восемьдесят шестом был были на кладбище в Киеве, когда пошел радиоактивный дождь, проходил тест Айзека, -тест, показал 152, говорят это много, мама тоже со мной была у нее 150, но в реальной жизни смотрю, мало чем отличаюсь, только со щитовидкой проблем постоянно. Да, ну это правильно, не на всех же это подействовало, если на всех подействовало, мы все перемерли. Ну да, вот, так что живем дальше. Спасибо тем, кто нам помогает сейчас, особенно это важно, потому что мы двигаем сразу несколько очень серьезных и таких Весомых с точки зрения финансов, да, дел очень весомых, поэтому нужно как-то, в общем-то, все это откуда-то взять. Так, так, так, и... Вы что тут все сатанисты спрашиваете? Нет, почему сатанисты? Только Путин. Только Путин у нас, и то он не сатанист, а то мы сатанист победим, ну, да? да? Да, да, понимаешь, потому что, как не я, доед, короче, я да. у Антона Шандора Лаве есть эти, э, станинская вот эта книга, да, и там он пишет о э, грехах, которые у, у станистов, я говорю, как-то уже самый страшный грех, знаешь, какой? Это глупость у станистов. Да. Поэтому я думаю, что путинцы даже не станисты. Не то, что даже я не хочу никого обидеть, а я думаю, что точно не станисты, потому что у них глупость, она отовсюду. Вот зачем ты не, хват... не ухватил? Хочешь ухватить путинцев, хватаешь за глупость, за их глупость, тупость, безумие их совершенное. И только в... России, обратите внимание, только в России Путин и такие, вот как написать Путин, ну, ну, вот такие эти дятлы, да, как Путин могут управлять. Все, любая страна его бы исторгла. Слав, вот важный комментарий, он мне попадался, я тогда хотел его зачитать, да? что то там не смог писать. Пишет Сармат Николаевич. Вот ФСБшники проводят профилактические беседы со школьниками во Владике. Вот это уже до школьников добрались. Ты представляешь? Подвиж. Слава ты, клоун старый. А Путин клоун молодой. Вот эти люди, которые топят за Путина, меня называют старым. Я на 12,5 с половиной лет больше, чем на 12 с половиной моложе Путина. Слав, а как ты называл, когда ну, логика, разрыв логической цепочки, ты как-то называл бы Как люди, они вообще с логикой не дружат? Главное ну, да. сказать, что... Ну, нет, ну да. Не да. Должны какие-то быть ну, связи, логические цепочки выстраивать. Почему они просто заявляют Путину? Путин молодой, а Мальцев старый. Да, ну, да. на этом мы порешим, что да, вот вы видите, посмотрите на Путина, какой он молодой. Посмотрите на Мальцева, какой он старый. Я даже не буду говорить. Так. Есть ли что-нибудь положительное в Путине? Есть. Он смертен надеется. Да, да. да. да. Это вот единственная да. положительная черта Путина. Что он внезапно. Что он, да, что он сдохнет рано или поздно. Это Андрей реальный, да. Есть так, что у нее Да. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До, до после, ой. До понедельника. Уже. До понедельника. Да здравствует революция. Да. Да здравствует революция. Спасибо. А, вот сейчас я еще. Опа, еще раз. Дядя Слава. Максим пишет, здравствуйте, не стесняйтесь, Медведев просто дурак, а у Путина просто аура плохая, не зря он на всех старых пресках показан как антихрист, это неспроста, это как в фильме Оман. Да, Максим, есть такое дело, Все старые, ну, на многих старых пресках мы видим Путина в виде сатаны, в виде антихриста, ну по крайней мере лик его очень похож. И вот эта одеялка, помнишь, которая колорадская, такая черная да, с желтым, в сатана лежит. Очень все это. Так что я советую всем посмотреть, кто не видел. Спасибо, что вы нас смотрите. До понедельника, надеюсь. Еще раз с праздником. Все. С праздником еще.